Я есть Я. Я никогда не хотел притворяться другим. Я никогда не хотел быть другим. Я не изменюсь ради того, чтобы кому-то угодить. Я есть Я. Я не идеален, но я работаю над собой, строю лучшую версию себя, чтобы расти и развиваться, выходить на новые уровни через мои усилия, по моему пути. Я есть Я. Не тот Я, кем вы думаете, я являюсь. Не тот Я, которым вы меня хотите видеть. Я просто Я. Тот, кем я хочу стать. Я есть Я. Я сам принимаю решения. Я не следую за толпой. Я иду по своему пути. Это не всегда бывает просто. Но я лучше буду идти один к своим мечтам, нежели идти со всеми в ложном направлении. Я есть Я. Я сильный. У меня большое сердце. Я топлю за свою правду. Я падаю, но никогда не сдаюсь. Я есть Я. Я не жалуюсь на проблемы. Я достигаю всего, что хочу. И я никогда не извинялся за то, что был собой. Я есть Я. Я принимаю вас такими, как и вы есть. Я принимаю каждого таким, каков он сам. Каким он хочет стать. Это Я. Быть собой, Быть собой в этом, в этом мире, мире который, который постоянно пытается, пытается сделать себя кем-то кем другим, другим, это величайшее, это величайшее достижение. достижение. Я, никому Я никому не позволю, не позволю проходить, проходить через жизнь, мой ум своими мозг грязными мозгами. ногами. Будь, Будь собой. собой, все другие места у меня заняты. заняты.